Вот сегодня проходит встреча, значит, с премьер-министра Франции, президента Франции с так называемыми лидерами желтых жилетов. На самом деле нет никаких лидеров. Я так понимаю, что выбрали просто делегацию, чтобы кто-то мог встретиться и переговорить. В этом как раз вся суть, что это протест такой самоорганизующийся. Очень странно было читать вообще в российской прессе, и не только в российской, какие-то там интересные такие заявления о том, что это организовано Путиным, что это организовано Трампом, это нельзя организовать ни Путину, ни Трампу, никому. В протесте принимает участие, как подтвердил сегодня по радио Макрон, я сам своими ушами слышал, что он сказал, что ну 9 миллионов, да, но это немного. 9 миллионов немного. Во Франции 67, да? Ой, 76, известно. Вот, и, и это немного, да? Ну, и нам, бы, нам бы такие проценты, как помните в догме говорит кардинал то есть выставили требования, 42 требования, и вот тут над этими требованиями потешаются тоже, в том числе и в России, в том числе и российская оппозиция. Это еще неправильные требования, что ли, они выставили, я не понимаю. И задержали, пишут в ходе протеста, 1700 человек. Я не думаю, что кого-то обвинят в терроризме, да, как у нас. Что кто-то хотел поджечь сено, и поэтому он террорист. И вот сотни аккаунтов кремлевских троллей подогревали протесты во Франции. Это мой любимый Витаускас пишет. Ну и я не знаю, как они могли. Я нахожусь во Франции, я вижу, что здесь никого не надо подогревать. Вот это очень неправильное позиция Там какие-то отморозки показали э, флаг ДНР и еще все остальные тоже из ДНР, что ли? Ну, одни какие-то развернули флаг ДНР, ну и флаг им в руки. А если кто-то фашистский флаг развернул, э, это все от Гитлера были? Трамп там заплатил, Путин заплатил, хрень полнейшая. Какие-то э, показывают российские причем оппозиционные сети, да, ну, я имею в виду аккаунты в социальных сетях, показывают, как желтые жилеты та танцуют вальс на сопках Манжурии, и вот даже под живой аккомпанемент желтые жилеты танцуют вальс на сопках Манжурии, сцена, которая лишает дара речи, смесь красоты, чрезвычайной грусти, как и наша страна. Нет революции без станции и так далее, и так далее, и так далее. И, вот, и это показывает как пример того, что за этим стоит Путин. Почему Путин -то стоит за, э, на сотках Манжурии, за вальцем? Во-первых, послушайте, если у вас есть хоть малейший слух, вот я почитал комментарии вообще, меня очень, как это сказать, разочаровали люди. Один только догадался, вообще один написал фальшивит иногда. Да это не фальшивит иногда, голубчик. Если ты поставишь для француза русский вариант Марсельезы, так называемая рабочая Марсельеза, то скажешь тоже, блин, как фальшивит ты сильно. Это адаптировано под язык. Вот эта мелодия адаптирована под французский язык, потому что есть французский текст этой мелодии. Они не русский вариант, поэтому вам кажется, что это фальшиво. Вот это вот совершенно уникально. Я, меня это я говорю, прям пробило. Почитайте я думаю, наверное, в интернете это есть, с какой мелодией пришел во Францию русский корпус, который сражался и закрыл для немцев дорогу на Париж в Первую мировую войну, именно с этой мелодией. Эта мелодия. В частности, пропагандировался и белая иммиграция, которая уехала. Почему Путин-то, я не понимаю вообще. То есть, это такая была ну, достаточно популярная мелодия. И если целый день будут играть на, э, в центре Парижа... в частности, на шанс да, то, наверное, в рано или поздно сыграют эту мелодию. Там мужики шли и с волынками играли походные марши шотландцев. Никто же не сказал, что это шотландцы проплатили. Что за безумие такое вообще? Вот. И вот, я, между прочим... Большой любитель классической музыки часто в машине еду слушаю классическую музыку, причем, ну, естественно, радиостанции. Так вот, я могу сказать, что процентов, ну, 50 процентов сразу же всего, что там есть, это Бетховен. Французы очень любят Бетховен. Бетховен Шопен, да? французские композиторы, естественно, и русские композиторы. Вот если взять итальянских и русских композиторов, русских слушают больше, чем итальянских. Можете себе представить? Так что, когда речь идет о музыке, это не потому что Путин проплатил, там слушают то, что в России никто никогда не слушает. Никогда, посмотреть, ну, Чайковского, да, там слушать. Про Прокопьева, Рахманина, нет вопросов, но э, Глинку уже сто лет никто не слушает, Римского-Корского там триста лет, наверное, не триста, он столько не, тогда и не родился, да, ну, ну, давно уже никто не слушает, в России, по крайней мере, да? так что Алабухи сыграют, что хочешь, в общем-то, и... самое главное, что... Подход абсолютно неправильный. Тот подход, который нужен Путину. Очень нужен Путину этот подход. Почему? Потому что, ну, он великий, он опять всех переиграл. Это же для ваты делается, что вата в России там все это хавал. Посмотрите, Путин какой он. Он ничего не может там в России. Мы хрен последний без соли доедаем. да? А вот он там как триханул этих самых французов. Но вы можете представить, зачем ему тряхать французов, да? Они здесь накупили имений, 50 миллиардов ежегодно евро в год приходят из России во Францию, 50 миллиардов евро в год для того, чтобы революцию что-ли здесь устроить? Они тут вот вокруг меня мне 20 тысяч русских живут, скуплено все. Дом жены, бывшей жены Путина рядом с Пьером в Биарице. Дом Кабаевой, дворец рядом, недалеко тут от меня. Дворец Кабаевой, понимаете? Это бывший дворец этого м -м, Мабуту, блядь, Завельского диктатора. Кабаева купил, чтобы недалеко от Монте-Карло, чтобы там плотную, чтобы можно было встречаться там с подружайкой и с Эмбаевой, понимаете? О чем вы говорите? Какая нахер тут революция во Франции, организованная Путиным? Он что, больной, что ли? Вы поймите, насчет песен, вот возвращаюсь. Там звучали и другие песни, просто почему-то их не слышали. Чаще всего звучал Марсельеза. Марсельеза чаще других, потому что французы-патриоты. Потому что Марсельез говорит о том, что кровью тиранов там удобрим поля наши. И вторая величайшая песня о свободе, две во Франции величайшие песни о свободе, мировые, которые звучат всегда везде. Интернационал, вы не знаете, во Франции интернационал поют на французском языке, и не коммунисты это делают. Потому что Жен Патье, который написал интернационал, был анархистом, а не коммунистом. Вот это вот все объяснять безумие какое-то. Флаг сожгли, это сделали не французы. Да помилуй бог, как это не французы? А кто же это сделал? А вы знаете, что в период Второй мировой войны французы флага стеснялись. И поэтому появился Лотаринский крест. де голя о чем вообще речь? Вот какие-то профаны начинают рассказывать о том, о чем они вообще ни малейшего понятия не имеют. А другие люди слушают, а, а кто-то в предположительных каких-то и Путин все это сделал. А он и рад, там сидит Путин. Кажет, куда деньги Путин делал? Да я все блядь, на 9 миллионов французов, которые бастуют, все употребил. Охерец. Слава, ну не защищай Путин, он козел. А я и говорю, что он козел. Он поэтому не мог это сделать, потому что он козел. Как бы он их мог сделать? Он деньги притаскивает во Францию. Они их тут эти деньги прячут во Франции. Они платят за то, что здесь устраивали рок-н-ролл. О чем говорят те, кто сейчас бастуют? Они говорят о прогрессивном налоге. Что всех вот этих вот, у кого рыло в пуху, взять за хобот да, и посмотреть, что у них там. Так что для Путина очень важно поймите, чтобы естественные процессы преподносились как результат его шпионской деятельности. Ну, как, как в том анекдоте. Ну, во-первых, это просто красиво. Во-вторых, это эмульстит. Он психически нездоровый человек. Понимаете? Это эмульстит, поэтому он лезет во все эти дела. Ну, что же вы действительно думаете, что Путин повлиял на выборы в США, что ли? Ну, может, и лес он туда, ну, что, сколько там, вот в какой мере он на эти выборы повлиял, как он может повлиять, на какие-то, я понимаю, что он хочет, но может ли он, хотеть и мочь, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот, Республиканская партия Армении с треском проиграла на честных выборах. На кого ставил там Путин? Ну, что же, блядь, тогда республиканская партия отсосала. Ни одного кандидата не провела. Партия Сарксяна. Что же он, блядь, везде может, блядь, а в Армении не может. За 70% Пашинян и его партия взяли, да, голосов, а ближайшие к ним и, и точно не Сарксяновская партия 8%. Все. И тут... Рассказывают всякие э, эти аналитики, так их назовем путинские, о том, как это плохо для Армении и Пашиняна. Да офигенно. Вот Путину пишут, передадут все предложения Алексеевой. Померла старушка Алексеева. Вот, и все предложения передадут. Какие предложения? Знаете, какие предложения э, вот. Сейчас вам прочитаю. Так, так, так. Господи. Сейчас, сейчас прям тут был где-то... Так. Блин. Так, так мало этих проблем, что вот я их отметил и даже не могу найти. Так. А, вот о помиловании бизнесмена Изместьева, пересмотре закона об иностранных агентах и внимательном отношении к реформе здравоохранения. Очень весело. Как вот многие написали, что Алексеева, в общем-то, для них умерла, когда поцеловала руку к ГГБисту. Ну, для меня... Я вообще никогда ничего из себя не представлял, поэтому я как-то могу и не комментировать, да. Ну, нам говорят, вот они там были или есть правозащитники. Ну, какие они нахер правозащитники? Ну, кого они защитили? Ну, они боролись с коммунистами, они были антикоммунистами, антисоветчиками, как угодно можно их назвать, но они не были правозащитниками. Правозащитник, ну, название, правозащитник, чьи права не защитили. В 90-е Алексеева бросилось защищать права народа, который грабили? Нет, не бросилось. При Путине она бросилась защищать. Кого? Сенатора? Этого из его или как его там? Так что, ну их нафиг, этих правозащитников. Вообще, ну, что можно сказать, прожила долго. Долго жизнь, вообще это вредная привычка, я вам честно скажу. Вот представьте, вот Петен, да, вот загнулся бы маршал Петен ну, там в 83 свои года, году так это в тридцать м да, взял бы там и все, и нет. Кто был бы для французов, вообще для всего мира Петен, а? О, победитель в Первой мировой войне, величайший человек в истории Франции и так далее. Понимаете, то есть стал бы, был бы самым знаменитым, самым известным, ну, самым знаменитым, так скажем, Французом, да? А его угораздило прожить до 95 лет, Вышистскую республику возглавить, стать автором, так сказать, коллаборационизма. И кем он остался? Самым известным коллаборационистом. Ну, не стоит долго жить. Зачем? Ни в коем случае. Славик сдувается. О, как. Ну, ладно. Тогда я тебя просто удалю.